Мыльцо! Мыльцо! Мыльцо! Э, я сломал игру, что ли? Э! Кто-нибудь будет на меня, а? Залупонькаться ты будешь, нет? Или ты будешь залупонькаться? Ч-то там телефон-то взял, а? Ой, это не телефон, это пистолет! Это телефон, это пистолет! Жесть! Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут... Вот the fuck? Ah, <сёк> Ч ⁇ дебилы, что ли? Ладно, я на обочину схожу, я, я наобочную отойду. Окей. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий. И это GTA 5, как вы уже заметили. Вот. И... Да. Вы все-таки меня уговорили, и я уговорил шляпу вернуться. И э, шляпа на мне. И надеюсь, э, что она в последующих видео тоже будет. А для этого вам нужно набрать не 11 лайков. Ну, хотя бы 11 лайков под этим видео. И можно еще больше. Вот. Если рука у вас не устанет. Окей. Если вам не впадло. Ну что? А, за Франклина мы с вами, короче, выполнили эту задание, по-моему, а, все задания закончились Да, за Франклина закончились задания, Ну, остались только гонки а, Сейчас их нету, они ночью, короче, появляются Вот, и переходим мы с вами, короче, за Тревору За Тревору У него целых четыре, четыре, целых четыре задания Окей. Посмотрим, чем он сейчас занимается, короче, и... Я просто хочу об, об тебя погреться. Понятно, Тревор пристает к какому-то бомжу. Хули щит! Хули ты щит! Так. Что у нас из заданий? Короче, у нас есть uh, точки, где знаменитости оставили свои вещи можно туда сгонять есть э -э, жатва бойня и есть э -э, сюжетное задание тревора так ну что я думаю короче давайте мы пройдемся с вами по по звездам по голливудским или как-то вайвудским звездам Попробуем. Попробуем достать что-нибудь интересного. В прошлый раз мы достали, короче, зуб. Золотой зуб выбили у какого-то музыканта, что ли, да, или кто он там? Музыкант. Певец. Так. Что за подзагрузка? Э, опа. Что там? Инкассаторы. Ладно, инкассаторов мы грабить не будем не хочу я грабить инкассаторов. Так, у меня опять э, текстуры. Оу. Текстуры пропадают. Мыльцо! мыльцо Мыльцо! Что, блин? Что, мать? Что, мать твою, такое происходит? Вообще дичь какая-то. Дичь дичайшая. Так. Ну и мы почти прибыли. Где-то здесь. А почему исчезло-то? Почему все исчезло-то? В смысле? Я не понял. Кто не понял? Я не понял. Кто не понял? Я. Так. Ладно. Они хотят нам отдавать звезды свои вещи поехали к жатве поехали к бойне вот афа муззыфак вот не конечно я не понимаю, винда, винда, конечно, не дружит, блин, с этим а, десятая. С этой GTA. Вообще а полный дичь. Еще раз напоминаю, то, что у меня у меня а, 16 гигабайт оперативной памяти. Так, а, DDR4. Ну, двухъядерный проц, еще можно, да, на проц, но хотя у меня раньше слабей проц стоял, все работало хорошо, но у меня была винда 7, винда 7. Когда я начинал только снимать GTA 5 прохождение, у меня стояла 7 винда, и все было хорошо. Перешел на десятую и начались. О, воу, воу, воу, воу, воу! Чилы, чилы. Я случайно, он сам, он сам, я не хотел. Он сам, я не хотел. И причем смотри. Да ладно! Я просрал задание, короче. Прикинь! Твою-то мать! Они на тачках за мной поедут, нет? Походу да, смотри Я, короче, все задания просрал О, жатва появилась, хорошо Появилась Я случайно Блин, а там меня ищут все-таки, смотри Надо как-то, я не знаю А, все, исчезли Хорошо. <свечу> Дичь. Просто приехал и накосячил. Приехал и накосячил сразу. Так. Ну куда-то вот сюда надо. Парковаться. Да. И, наверное, вот к этому подойти, или он к тем. Чувакам. Так, стой, ну я подошел, вот жатва, кому? Э, я сломал игру, что ли? В смысле? Я игру, походу, сломал. Да, ребят? Мне с вами надо поговорить, смотри, жатва-то на вас. Э, кто-нибудь будет залупонькаться на меня, а? Залупонькаться ты будешь, нет? Или ты будешь залопонниться. Что-то там телефон-то взял, а? Ой, это не телефон, это пистолет! Это телефон, это пистолет! Жесть. Да, так. Ну, сейчас должно вот обновиться, наверное, все. И... В принципе, мы должны... 5 косарей за лечение вы чё вы долбанулись люди 5 косарей это чё за цены блин Это что мать его за цены так окей и смотри опять появились э, эти Звезды но ну, мы уже близко к жатве короче давай к жатву начнем так, хочу вот этот тачку. Так да куда ты? Твою мать, такую машину просрал. Стой. Типа Делурина, короче, просрал. Нормально? Так, пошли. Да блин, я опять нарвался на кого-то. Опять целая куча народа за мной. Что за дерьмо? Это, наверное, какие-то банды. Знаешь, как в этом? Как, блин. Знаешь, как в этом? В... в Сан-Андреасе это были там банды. Баласы там. Баласы, не баласы. Так. Окей, ребят, я приехал. Ну что, на этот раз? Да, нет? Да в смысле? Будет кто за Лупонька сыта? Я снова здесь. Я снова к вам приехал. Может, тут к этим надо подойти? А, не? Что за дичь? А что за херня-то? Не, не, понимаю. Почему бойня не работает? Hey, you know К вам может подойти. а да да да да да Вот, вот, вот, блин, хочешь нарваться на проблемы, и не получается. Что за дичь? Что за бред? Снова ехать кинозвездом? Hey, <laughs> за дерьмо почему так почему сейчас такое ну, поехали сюжетку я не хочу пока трогать потому что блин сюжетка это сюжетка она поехали не хочет у нас э -э, бойня попробуем ее в другой раз что-то мне кажется что я э -э Сломал игру Почему-то мне так кажется Хорошо Не, неплохая машина, да, такая? Опять этот Монстр Car, да, такой? Нехилый Так Нехилый Monster кар сегодня Текстуры Как-то сильнее, да, начали пропадать Не кажется? Сегодня что-то Не хочет дружить со мной Это GTA Так, смотри, я прибыл Я почти прибыл Случайно, главное, кого-нибудь не загасить Опять А то опять сломаю Игру все, я приехал. Где-то здесь. Так. А, внутри? Нет? Нет никого. Так, давай пешочком пробежимся. Посмотрим. Где куда? Может переулки где-нибудь? Направляйтесь к Керри. О. Так, кэри Керри, кэри Кто из вас Керри? Ты кэри Сейчас кофе. Ew, ew. Как будто 80-е вливанули на 90 -е. Чего, блин? Ты что сказал? Э? Э, а, а чем мусорим-то? Нормально такая? Брусила, короче, прям... Слышь? Что? Ой, песик, песик. Что, блин? Стой! Я первый, я первый, не догонишь. Скорее, беги за ним. Да, конечно, я бегу. Где она, где она? Собака, собака, стой! Таксист, нет! Блин. А хватит ли мы мне выносливости? Пошла в жопу! Парень, просто гонится за собакой. Что с вами, люди? Песик, песик, иди сюда, послушай папочку. Попался маленький ублюдок. Да-да, <салкивает> я знаю. У всех у нас сегодня необычный день. Ты оставил... Ощастливил одну долбанутую леди. Ладно, беги. Возвращайся к Кэрри, пока она снова не сорвалась с запой. Ладно. Фиг. Джо! Экстренный выпуск новостей о знаменитостях. Маньяк похищает ошейник Пса Хэри, Макинтош в Рокфорд Холлс. О, это восхитительно, теперь миссис Тронхельм заставит меня надевать его в спальне. Шучу, конечно. Даже не знаю, как нам вас отблагодарить на, за ваши старания. Украсть... украсить наш отпуск. Не стоит благодарности, я всегда рад знакомствовать с людьми, которые химически разбалансированы еще сильнее, чем я. В смысле, не стоит благодарности? В смысле не стоит. Не стоит благодарности. Бабосики, бабосики мне нужны. Я что, за зря это все делаю? Так, надо тащилу украсить, наверное. О. Давай Нет, вот на этой. Флоп. О, вау! Вау! Он крадет машину? Вау! О, опа, менты? Откуда? Кто-то вызвал полицию Слышите вы, ублюдки Кто-то вызвал полицию Да ну нафиг, прикинь Так, мне надо Они слева, я направо а, Черт, копы Так Вон туда переулочек Не дадут спокойно на Кедиллаки поездить, да? Ты... Дай-ка я сюда сейчас пришвартуюсь и оп. Хе, кто меня найдет? Все, давайте уезжайте. У меня дело по горло. Давайте, валите. Валите, валите, валите. Валите, валите отсюда. Едьте куда-нибудь в другое место. Ловите грабителей. Я всего лишь позаимствовал машину. Я... Клянусь, я ее не поцарапаю Так, окей а -а -а, Вот сюда Такое большое пятно, смотри угу. Так Это что, подземка? Прикольно кстати, здесь интересно, можно на метро ездить? Подземка есть, а на метро интересно, можно? Так, так, я полагаю, это гольф-клуб. Только как туда мне попасть? Мне надо найти, короче, вход. Вход. Эй, эй, дама с собачкой Ух ты, смотри, танцует Музычки не хватает, да? She's a lady Та-да-да-да-да, she's a lady Э, не подскажешь? Я что остановился-то? Не подскажешь где-то? Вход Куда мне войти? О, а Эй, бегунья, не подскажешь, где вход? Где у вас тут войти можно? Забор, каким калитку бы какую-нибудь. Нет? Да? Погоди, а что, исчезло, что ли, опять? А, нет. Я далеко уехал. А что они все? А ч они все рядом с собаками? Это у них танец такой, этот... Как. Подношение. Ритуал, короче, для собак. Типа. Танец, они все стоят возле. Это что-то свалило, короче. В испуге просто. Съежилось в испуге. В страхе. Вот такой, знаешь. Окей. Где-то здесь должен а Ааа! Не-не-не-не-не, nee. nee, nee, nee, nee. показалось. О. Так, а где вход-то? Вот там парковка, здесь по-любому какой-то заезд должен быть. Э -э, девка в сапогах, подскажешь, как войти? Как войти мне в гольф, я хочу в лунки покидать. Я не могу поверить! О -о -о! Он сдает назад, я не могу поверить! О, я нашел! Пошел в жопу! Так, я нашел э, вход! Теперь надо... Вон туда! Че? Hey, hey, hey. hey, Че, говоришь? Right Пошел нафиг! О, да ладно, вот так вот нельзя Вот так нельзя, сразу в копы, сразу полиция что ли Сразу, сразу Вот, вот, вот тебе да. Вот, те да, все, все Я уехал отсюда, все, я, я, я ушел Отсюда Так, парковка, да Все, я ставлю машину на парковку И все я, я законопластушный гражданин Я плачу налоги Я плачу налоги, так что не надо ко мне Смотри, какие тачки, да, стоят Богатенькие здесь играют. Любят в луночку покидать. Так, ну-ка, нахрен. Я спрячусь в машине. Оп. Оп. <mud> Блин, теперь ждать долго, да, пока они уйдут, уедут. А я сейчас попадусь прям на них. Они меня сейчас увидят, и мне придется валить отсюда. Нет, они мимо проехали. Они туда блуждают там. Рядом. А! А они, они случаем там, поэтому. Э, по гольф полю-то не, не гоняли. Значит, мне нельзя, и можно, что ли? Типа власть все дела. Окей. Так, ну ладно, пойдем пешочком. А вон этот карета. <ган> так, кто из, кто из вас дебилов вызвал копов, а? Я пришел. Ладно, мы с тобой... <ган> да, конечно, мы с тобой разберемся по потом. Вас! Слышь? <ган> <ган> <ган> В смысле? What the fuck? Э! Ты что, дебил? Слышь, ты чё дебил? Сюда иди. Какого хрена ты копов вызвал? Ну, урод, а! Я, значит, подошел поздороваться! Го... Говна, кусок. Спасибо за бабки. Ни хрена такой! Отойди, айди я вызвал полицию. В смысле, я подошел поздороваться? Какая нахрен полиция? Блюдки, вообще какие-то Вот эти вот мажорики, прям Мажорики, сыкло такое Зажратые, блин, люди Ну, пришел, ну, подумаешь, у меня Я бородатый, подумаешь, у меня Футболка грязная Подумаешь, я в голошах, блин В трениках Че сразу копов-то вызывать? Вон, стоят в общественном месте, курят Вот их штрафуйте, а не меня Уроды. Уроды, блин. Давай, давай, вы еще там вызовете. Оооо! Ментяры. Топ. Все, хорошо. Все, пошли бы в жопу все. Мне нужна тележка, короче, на которой здесь кататься, да? Наверное, вон та. А куда? А куда менты телепортировались? Так, ладно, допустим, я вот эту штуку беру и поехал. Украдите клюшку гольфа у Марка Фостенбурга. Окей. Так, где этот Марк Фостенбург? Вон там, наверное, да? Так, погоди, а мне его что, убить надо или что? Что мне с ним сделать-то надо? О-о-о-о! Твою мать, вы ах, охр... ч Вы охренели? You Уроды! <плодиспрофильм> Какого хрена начали стрелять? Я пришел просто. Поздороваться, а! Э. хрена он, смотрю, умотал. Марк Фостенбург сбежал. Короче, понятно. Сейчас сходу повторить. Сейчас сходу, короче, просто я кидаю тут гранату, всех разносят к чертям собачьим. И я счастлив с клюшкой для гольфа. Так, вон туда. А я сейчас сделаю вот так вот. Я же снайпер. Я же, мать его, снайпер. Опа. Я учился... Ко... Нахрен. А теперь прячусь за дерево. Беру автомат. На. Да твое! Ты какого хрена? Кто там? С Ч за снайпер-то сраный, а? Чего так быстро меня убили? Уроды. Меня окружают уроды. Прячусь в кустах. И убиваю дичь. Я учился на охоте. Скле... склею ту тусом или как его там. И... Сейчас его бачку. Оп! Ч ты там машешь-то? ты машешь-то? Хлоп! ай -яй, яй яй яй Где там? Хлоп! Хлоп! все все Делов-то! Нельзя злить! Тревора. Та... Иначе. Иначе случится вот такая штука. Все. Плюшка для гольфа есть. Оторвитесь от копов. На чем? На чем я буду отрываться на копов? На этом драндулете. Так. Ну ладно. Я, короче, сейчас доеду до парковки.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 в смысле? Ты что, блин? Ты не... Вы что, совсем уроды? Совсем что ли? Зажратый, умри, сука. Умри, сука. Говна, кусок. Блин. Не дал мне договорить по телефону. Был важный, падла. Звонок. Говно ты. Зажравшиеся. Правильно. И никакие ментяры тебе не помогут. Где машина? Где, мать его, машина? Ни одной! Ни одной машины! Все... Все слились, короче. О! Пардонте. Пардонте. Смотри, какая. Оп. Теперь надо... Свалить отсюда Теперь надо отсюда свалить Так, а вход, въезд С той стороны Смотри какая Это типа Audi, да? Спорткар Погоди, а где здесь выход? О, хорошечно Кстати, можно, смотреть этот гольф-клуб купить Ну-ка, блин богатые твари а этот объект стоит 150 миллионов долларов а у меня 129 тысяч а ладно живите вот если бы я купил короче его ой бы они меня пожалели вот эти богатенькие и бы они плакали бы ой плакали бы Так, это что? Поехали, сгоняем. Че, одна осталась? Ну, блин, серия подзатянется. Ну, ладно. Побольше, поменьше. Ну, если будет 40 минут, да, то я ее разделю. Как это обычно бывает. Так, все, приехали. Погоди, приехали. хлоп. Нет, туда забор. Я думал, закрыт. Укрыть одежду Тайлера Диксона. Диксона. Ну, полисир. Ч ⁇ сказал? Ну, полисир. Спи. Спать. Так, вход. А где вход? Здесь вход? Нет, не работает. Так, хорошо. Одежду. Нужно украть одежду. Давай вместе примем ванну. Не скучно, думаю, та таблетка, которую ты мне дал, перестает действовать. Я уже два часа смотрю, как ты наматываешь круги. Хорошо, детка, это последний. Так. Йо, сжег меньше тысячи калорий. Это наверняка. Йо, выгляжу как под гримом, но я без грима. Видела бы ты меня сейчас кло. Я серьезно, я никогда так хорошо не выглядел. Поторопись, Стиди, мне становится скучно. Okay, Ладно, уже иду. Папочки, oh, нужно что-нибудь сладенькое go, после go, всех этих упражнений. Давай, давай, иди. Тебя ждет там. Ненасытная тетенька. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Покиньте clothes. сектор. Yo, you here, Пошел This в жопу. Here, Пошел в жопу, одежда моя. Давай, давай, вызывай. Мне не впервой. Хлоп! Опять баба за рулем, блин! Опять меня сбила баба за рулем. Окей. Гол. Гол, let's go! Валим, валим. Куда-нибудь. На спорткаре точно меня не догонят. Видал, видал, видал, как я, видал, как я. Вот так. Видал как надо. Хоп. Такие манервы они не ожидали. Во-во-во-во-во-во-во. <exposing> <Brussels> Все, я застрял. Хотя хе. Хотя хе. Надо куда заныкаться. Подземку. <всем> Закрыто. А, ну я здесь стану. А, нет, смотри, они вон там ездят. Подземку, подземку, подземку. Хочу подземку. Оп. Фу Ого! Все, тут они меня точно не найдут. Лоп. Алло, это Дайджол? Пожалуйста, говорите по короче. У меня роуминг в Соединенных Штатах Америки. Это я, Дурик. Я достал одежду твою друга на Тайлора Диктона в трусах даже автограф остался. Потрясающие! Новости! Миссис Сторонхилд должна их услышать. Она будет рада радешинке. Все отлично. Отлично. Ну, в принципе, со звездами мы разобрались, друзья. Вот. Со звездами разобрались. Да. Вот. Смотри, типа iPhone ifruity 9 ix <св> Охренеть Вот И на этом я буду заканчивать дорогие друзья Кому понравилось ставим лайки, подписываемся на канал Группу вконтакте, подписываемся на инстаграм Вот, твиттер увы меня заблочил <св> Не знаю почему Но буду разбираться Вот Не забываем 10-11 лайков под это видео Даже можно больше И шляпа останется На следующий видос с вами был Валерий. Всем пока.